Всем привет! И сегодня у нас распаковка очередной посылки. Это Xiaomi Redmi Note 4, черного цвета, две штучки. Ну и постольку поскольку распаковывать одно и то же уже скучно, тем более наши любимый Xiaomi, я решил сделать эксперимент, провести. Мы сегодня сравним два абсолютно одинаковых телефона. Ну это же гениально! Так, что... С чего начнем обзор. А это с того, что посылочка у нас имеет вот такой вот аппендицит. Там он в дырочку что-то выглядывает. Наверное, любопытный работник почтой или, возможно, таможник туда заглядывал, специально проковырял дырочку. Так, посмотрим трек КОС. Вдруг пригодится. Ну и основную распаковочку начнем через дырочку, раз уж она и есть. Ножичек даже не пригодится. Так, поговорим вот об этой штуке. Эта штука очень нужная штука. На Гербесте существуют купоны. Купоны действуют от определенной суммы. Допустим. Один вот этот телефон стоит 149 долларов. А купон действует от 150. Добавляем вот такую штуку. У нас получается общая сумма 150 баксов. И мы применяем скидочку. Когда я применял, был купон на 30 баксов. Так, вот так вот они склеены у нас. Опять идут общей лентой, то есть как один заказ. Это мы уже видели на ЗТЕ. Ножечек все-таки пригодился. Посылка шла очень долго. Почта Эстонии буквально-таки гадует. Во-первых, посылка не отслеживалась. Долгое время, пока, собственно, до Эстонии не дошла. Во-вторых, по России тоже попутешествовал по ссылочкам. В общем, ждал я ее очень долго. Ну и, в общем, возвращаясь к добивке. Покупаете что-то с одного склада, недорогое, вместе с тем товаром, который вы хотите приобрести. И имеете возможность применить купон так ну и вот два наших абсолютно одинаковых телефона сравниваем у этого коробочка целая у этого коробочка мятая кто-то на ком-то наверное ехал всю дорогу и кем-то кого-то зачем-то пинал так проверяем для идентичности не хотелось бы конечно пленочки снимать Потому что некоторые люди к этому критично Относятся Но проверить надо Заодно все таки интересно Шибко я их гонять не буду Сейчас скачаем Antutu Посмотрим уровни зарядки Ну и вообще чем могут отличаться Будут ли хоть какие-нибудь Хоть мельчайшие отличия В этих трубках Потом в дальнейшем будет сравнение свернее Аполло с другими трубками. Вообще Xiaomi надоели. Надоели вот этой своей ми минималистичной упаковочкой. Так, сам смартфон. Что мы здесь видим? Мы здесь видим звонилку, макулатуру шнур зарядник скрепку все больше ничего никаких подарков никаких сюрпризов вы о чем это великий сиоми платите люди только за счастье им пользоваться запускаем один телефон блин вот надо было их одновременно запустить уже косяк. Здесь, я думаю, начинку коробки не стоит оглашать. Совершенно то же самое. Зарядник, провод, мукулатура. Выглядит они так. На мой взгляд, лучше, чем серебристый. Ну, тоже запускаем. Так что, уважаемые сиамисты, прошу вас, ложите что-нибудь в коробочку, ну хоть что-нибудь, наушнички хотя бы, халявочку, пленочку защитную. И вот, вот это, транспортировочная. Я понимаю, что у нее функция защищать телефон. Она со своей функцией исполняется, справляется. Ну что-нибудь, картиночку какую-нибудь, не знаю. Так, ладно, ставим на паузу. Нет, на паузу не будем ставить. Будем сравнивать заряд батареи. Заряд батареи. Заряд батареи, яркость дисплеев. Вот этот телефон почему-то светится поярче. Французский, узбекский. Где у нас русский язык? Еще мне, кстати, у Xiaomi не очень нравится то, как организовано первое включение, начало работы. Очень долго, много всяких ненужных, ни к чему настроек. Выбор той же рабочей темы. В общем, быстрого старта не получается. Хотя есть трубочки, у которых это реализовано еще хуже. Я отболтаю, отвлекаюсь, не могу найти русский язык. и здесь русский. Выберите ваш азербайджан. Азербайджане. Выберите клавиатуру. Google клавиатура. к интернету пока пропустим условия конечно я принимаю прочитал все 58 страниц везде подписался кое-где даже кровью нету сим-карты странно почему-то китайцы телефоны шлют без сим-карт нет у меня аккаунта google google следит за людьми обратите внимание да телефоны имеют разную яркость Так что уже что-то. Уже какие-то отличия имеем. Повысить точность геоданных. Нет. Выбор темы. Выберем черную. Выбрали. Поехали. Настройка завершена. Аллилуйя. Загрузка приложения. Долго, долго, долго телефон должен достаться из коробки и уже быть готовым к применению. И опять мы грузимся, и опять мы думаем. Тяжко, конечно, тяжко. Нет, ну вот у черной модели качество. Не качество, а именно ощущение от владения телефону намного выше, чем у серебристых. Серебристый как-то дешевенько выглядит. У меня сейчас серого нету. Сравнить не с чем. Вот давайте посмотрим, как Redmi 3S комплектовался. Такая же коробочка. В коробочке такая же бумажечка. Все то же самое. Скрепочка, зарядочка. Ничего нового. Ничего нового. Никакого предвкушения. То, что ты сейчас откроешь эту коробочку и там что-то увидишь. Фу. Потребительское отношение к своим клиентам. И обратите внимание, этот у нас уже прогрузился. Смартик. А этот еще думает. И пленочка. Здесь наклеена со смещением вниз, здесь со смещением вверх. Как посмотреть процентное? Сколько у нас батарейки осталось? Тут же где-то были циферки. Встань. Так, заходим в настройки. По идее, в батарею. В этом видео, в принципе, ничего не может быть интересного, потому что распаковку Xiaomi с магазина GearBest уже не может быть интересной. Если только распаковать их на Луне. Так, где здесь батарея Батарея и производительность. Батарея и производительность. Ничего не вижу. Так, вот батарея. Вот батарея. 51,48. И опять, вот здесь видно, что этот телефон имеет экран немножко посветлее. Так, сравнили уровень заряда батареи. Сейчас качаю бисмарки, или как они там, тестеры. Скачаю, наверное, OneTutu только. И одновременно мы их стартанем, посмотрим, что получится. Все, ставлю на паузу. Так, итак, поехали. OneTootU я установил. Единственное, что вот этот телефон у меня умудрился зараза раза обновлений хапнуть, поэтому пришлось и второй обновить. Нажимаем тест. Как бы так, чтобы было видно. Кто ни разу не увидел, я помолчу, наверное. Да хорошо, на видеокартах там вообще смотреть на мохнатый пончик. Тут хоть картинки поинтереснее. Интересно, когда работают два телефона, звук такой стереофонический эффект имеет. Нет, все равно. Дисплей отличается. Если убрать засвет, если включить картинку. Интересно, найдем мы все-таки какие-то отличия. Ушел Вообще, чисто теоретически Надо о чем-то говорить Но о чем говорить Когда здесь два таких прекрасных силами телефона Правда, я силами терпеть не могу Но телефоны все равно прекрасны. А Xiaomi я не люблю за то, что весной 2017 года они устроили геморрой с таможней. Очень многих людей расстроили. Нельзя так к своим покупателям относиться. Хотя есть подозрение, что из-за возникшей шумихи производитель просто хайпанул немножечко. Поднял себе популярность за счет того, что люди пострадали, не получив свои посылки. Ну да ладно, оставим это на их совести. Зато у нас есть отличные ручки, носки от Xiaomi и прочие полотенца. Водочку когда-то делали. Довгонь, Под этой маркой шли и печенки, и водка, и все остальное. Вот Xiaomi сейчас занимается тем же самым. Как бы это должно являться гарантом качества. Но отнюдь, батенька, отнюдь. кстати вот эти телефоны пришли почту эстонии я говорил уже что идет долго отслеживается отвратительно но посылки не поврежденные сдэк транспортная компания Привозят иногда поврежденные посылки Но служба поддержки у них адекватная Общаются, идут навстречу вот, С новыми изменениями в таможенном оформлении Мы с ними неплохо общались Молодцы, ребята Новогодние праздники, опять-таки, они работали Круглосуточная поддержка Плюс, плюс, плюс Единственное, помяли засранцы мне посылку За это минусую им в карму И у них лампочки в офисе будут чаще перегорать Транспортная компания EML, вот к ним вопрос. Очень большой вопрос. Посылка идет уже 60 дней. Сейчас она находится в Самаре. То есть логика их логистической компании не ясна, в принципе. Из Китая отправить мимо меня в Москву посылку. С Москвы передать Почте России, с Почты России опять получить в Самаре, тащить до Оренбурга. И вот сейчас. Где-то она, я даже смотреть перестал. При том, что в выходные они не работают. Ночью они не работают. Нет, это, конечно, понятно, что выходные и ночь созданы для того, чтобы люди отдыхали. Но никогда вы работаете в транспортной компании. Вы понимаете, грузы, они движутся круглосуточно. В любой момент может возникнуть форс-мажор. Может подняться какой-то вопрос, который необходимы решить ежесекундно. Извините, у нас выходной. Даже почтальон Печкин не отдыхал. Работал на Новый Год. Эмэловцы, минус вам. Минус большой. У вас не то, что лампочки будут гореть. А унитаз забьется. Кстати, на Гербесте есть хорошее приспособление. Для прочистки сантехники. Эмэловцы могу вам продать со скидкой. Себе покупал, не пригодилось. Так, смотрим. И что мы видим? Результаты разные. Интересно, да? Два телефона из одной упаковочки показывают нам разные результаты. Я же говорю, у них дисплей разный. Хм. Интересно, в чем разница. Так, скрин тест не будем. Давайте перейдем в информацию. Здесь у нас Xiaomi, Xiaomi, Redmi Note, Qualcomm. Вроде только ничего не вижу. Хм. Странно. внутренний накопитель по внутреннему накопителю небольшая разница может какие-то обновления не так стали по оперативке я смотрю разница по занятой хм. серьезно антивирусом что-ли прогнать Ну, мульти мы тестировать не будем. Батарея. Кстати, вот у этого даже температура батареи отличается. Интересно, девки пляж по 4 штуки в ряд. То есть, вот получается. Не то что одного производителя, да, из одной коробочки, из одной партии. Одновременно включаешь, обновляешь, а телефоны выходят, отличаются. Так. Ладно, я предварительно попрощаюсь. Сейчас, если придумаю еще какой-то тест, то мы с вами их затестим. Если нет, пока-пока, с вами был я. Енот злой. Сволочи. Телефоны одинаковые, они на самом деле разные. Кругом обманы зла хотят. До новых встреч.